Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами цикл о здоровье. Сегодня завершающая встреча перед стартом наших продуктов. И эта завершающая встреча будет посвящена тому, какие же у нас есть ресурсы здоровья, как реально избавиться от тех или иных проблем. Дело в том, что на сегодняшний день мы уже вышли в то состояние грамотности, что о здоровье стали говорить очень много и даже делать что-то для здоровья. Если, например, я долгожитель, уже получается среди аудитории, мне 70 лет в этом году, и я помню, как вообще о здоровье говорили, практически не говорили. Есть оно и есть. То есть не было ни книг, ничего не было. Во второй половине 20 века начался разговор о здоровье. Стали говорить о том, что им можно заниматься. А то раньше, кроме физкультуры и норм ГТО, там столько-то раз отжался, столько-то за столько-то пробежал, на такую высоту подпрыгнул, по сути, больше ничего и не было. Не говорили о питании. О чем говорить? Кто что хотел, тот -то и ел. Э, продукты были экологичные в основном, поэтому особо э, не страдали. Э, еды было немного, поэтому ожирение тоже было недов... редким явлением. То есть поэтому люди жили и использовали свой ресурс здоровья без всяких задумок о том, что оно есть. Ну а когда приходили болезни, ну что поделаешь, пришла болезнь. Когда приходила смерть, ну что, пришла подруга, пошли вместе, вот и все, то есть на этом все заканчивалось. И вот во второй половине 20 века, когда вот я уже родился и я помню эти времена, когда потихоньку, потихоньку начали появляться какие-то статьи, какие-то разговоры о том, что здоровьем можно заниматься и его можно формировать здоровье. И начался процесс такой движение в сторону здоровья появились разные комплексы упражнений для но в основном опять же было даже не для здоровья это а там для повышения гибкости там для повышения силы своей выносливости то есть вот такие были чисто физические методы движения в здоровую сторону жизни позже Позже, чуть позже, появился уже появился вопрос питания. Поняли, что питание оказывается сильно влияет на здоровье и начали исследовать эту тему медицина с одной стороны, человек своей практической жизнью с другой стороны. И вот шли в этом направлении исследования питания, шли, шли, и в конце концов пришли к более таким глубоким пониманием этого вопроса. Хотя отдельные исследования, отдельные э, программы оздоровительные э, по питанию были давно, еще даже в начале, э, точнее в конце 19 века, в начале 20 века, конце, обратите внимание, еще до революции, проще говоря, чтобы вам было ориентироваться легче, э, в России существовало... Э, несколько группа э, медиков, э, которые стали практиковать оздоровительные э, голодания. Они стали исследовать, это ученые, они стали исследовать э, и потихонечку экспериментировать над людьми и разработали так называемую голодание оздоровительную. но она оздоровительна была не оздоровительная, а лечебная, потому что это тема, опять же была не здоровье ради, а для того, чтобы выжить. То есть человек заболевал, и вот медики нашли один из способов лечения некоторых заболеваний – голодание. И вот в России стали это использовать. В России впервые в мире голодание стали использовать как лечебный метод вот, некоторых, при некоторых заболеваниях. Революция. Эти ученые, их советское правительство не приняло такой метод. Ну, тогда все голодали и так, и еще и лечебное голодание. Зачем? То есть они уехали за границу, но они оставили, посеяли там семена, и в конце концов там за рубежом этот вопрос стал практиковаться. Почему? Потому что, ну... В западных странах, которые были в хорошем здравии, как говорится, питание хорошее, там уже стали появляться люди с проблемами, связанными с ожирением. И голодание стало востребовано как один из методов избавления от ожирения. Хотя это спорный вопрос, но ладно. И там это стал, вот наши русские семена проросли, и так появились первые там, последователи этого направления и стали активно пропагандировать, и потом оттуда уже пришли к нам. Ну, в частности, Поль Брек, э, может быть, кто-то слышал, э, он практиковал голодание, оздоровить, э, лечебное, ну и так далее. Э, вот оттуда пошла вот эта э, волна диет, э, Шеннон и прочее. Ну, в общем, Начались э, оттуда, с запада пошли э, темы оздоровления через питание. Потом, чуть позже, э, люди, это и к нам пришло, и у нас потихонечку э, начали эту тему. Но у нас вообще страна была не сытая, поэтому голодание как-то особо не проявлялось, но при некоторых заболеваниях некоторые находили все таки дорогу к здоровью через голодание. Это не, не столь у нас было популярным. Чуть позже, когда поняли, что питание – да, это хорошо, но оказывается, человек даже голодающий, там и э, следящий за питанием, э, регулярно голодающий, поддерживающий свой организм в хорошем состоянии, это еще не панацея от того, что он может быть э, э, здоров. И, точнее, э, не только здоров, а жить э, может и не жить. А что такое нездоровье? Конечная форма нездоровья ⁇ это э, э, смерть. Так вот, Поль Брек при своем замечательном здоровье в 92 года, там, э, здоров... действительно он себя восстановил благодаря голоданию, книги его разошлись э, миллионными тиражами во всех странах, все это, да, и он собрался долго жить, но в 92 года он погибает, катаясь на серфинге, на волнах. Понимаете, в 92 года он погибает. То есть здесь задумались, а что-то что-то не то в этом вопросе. Значит, мало быть здоровым, мало тела выстроить. Есть еще какие-то вещи. Вот здесь Порфирий Кольнеевич Иванов у нас появился в России, и многие стали следовать ему, потому что там уже комплекс пошире был. Там грузочные дни, то есть голодание не ставилось в основу, но тем не менее был какой-то процесс и голодание тоже. но ну, у него побогаче был набор. Он так называемую детку Иванова применил, в которой 15 пунктов там нужно было соблюдать, в том числе некоторые мировоззренческие моменты были затронуты. Ну, к примеру, вот один из таких примеров. Ну, все, наверное, помнят обливание. И Иванову. И многие до сих пор обливание используют как средство к оздоровлению. То есть цели исцеление водой, оно вот пошло от Иванова, можно сказать. Но у него были, я говорю, некоторые уже и мировоззренческие моменты. Некоторые, неглубокие, но были. Ну, к примеру, у него одна из деток, вот это, из 12 пунктов его детки гласила один из пунктов не плюй на землю, а на мать твоя. То есть просто, но за этим стоит глубина, то есть уважение к земле, уважение к пространству и так далее. То есть вот дошли до такого момента. Но все вроде бы хорошо, там и обливается, и там и питается нормально, и даже некоторые мироземские вещи и на землю не плюет, но Иванов взял и умер тоже в 90 с лишним лет. Его последователи в шоке были, потому что он планировал, и они думали, что он будет жить далеко за 100 лет и покажет пример долгожительства. Но не получилось. Не получилось. И вот здесь стали задуматься, что то еще значит, есть такое, что не входит в, это, в, эти, в эту детку, что этого мало, за этим что-то еще есть. Вот я вам рассказываю процесс, который вел к приходу к мировоззрению здоровья. Я это все прошел, я это все прошел и этапы. И вот я то как раз стал задумываться, а что дальше, а что дальше. Дальше появились причины болезней, стали поняли, что в болезни есть. Причины более глубокие. Не просто простыл, переел, там, ударился. А что-то есть еще более глубокое. Какие кармические вещи. Так называемая кармическая медицина здесь появилась. И если вы помните, то одним из первых у нас, можно сказать, два человека вошли в эту тему в России. Они первые в мире, можно сказать, включились, опять же, наши российские это Сергей Николаевич Лазарев его книги наверное многие читали покормить то есть карма как там причины и карма что-то такое по-моему были первые его книги серия книг это многих подняло на ноги потому что там причины более глубокие уже открывались исследовались и эти причины вот, действительно помогли очень многим. Такая глубина, еще дальше продвинулся человек здоровью, такая глубина открыла новые, новые возможности, новые ресурсы человека. И здесь вот дальше пошел процесс исследования этой темы причин. Появился Василий Павлович Гоч, это человек, который от науки зашел в эту причину, если Лазарев зашел как, по, по интуиции, а этот от науки пошел, исследовал, создал школу, и очень много по стране и даже в мире появилось последователей, которые действовали именно в этом направлении, в исследовании причин и помощи человеку, выздоровление его через э, нахождение этих причин но это тоже достаточно сильный ход оказался на большую глубину новые ресурсы но тоже не самый последний не самый последний потому что и эти люди тоже и знающие находящие причины заболеваний устраняющие их тоже имеют оказываться проблемы. и вот например сегодня на сегодняшний день сергей николаевич лазарев он у него рак, и не знаю, как у него там все сложится даже. Дай бог, чтобы у него было все нормально. То есть, понимаете, здесь и вот я все говорю, это проходил, я общался и с каждым из этих, и с Василием Павловичем Гочем, и с Лазаревым, и с Галиной Сергеевной Шаталовой. То есть вот это все, я мне каждый помог в чем-то и благодарю благодарен им за это. Но вот я и видя, что это еще не вся глубина, стал исследовать еще большую глубину, пошел дальше, дальше, дальше. И вот сегодня я э, уже применяю методы, которые выходят за пределы еще глубже, и за пределы того, что известно. В частности, вот э, иммунокурс генетического здоровье — это как раз выход в ту область, на которую еще не заходили. Открытие таких ресурсов в человеке, которых еще, которые еще не открывались. Ну, к примеру, один даже факт один факт того, что благодаря вот этому э, иммунокурсу э, человек может э, э, убрать проблемы э, в своем роду, а 70% причин нездоровья идет по роду, потому что все-таки род нам дал тело со всеми э, нагрузками. Так вот, 70% можно убрать до седьмого, до седьмого колена. Такой глубины устранения проблем нет ни в одном методе. Это уникальная глубина. И дальше, в принципе, уже нет. То есть таким образом рот очищается полностью. Семь колен ⁇ это предел, который может прийти к человеку. Дальше с семи колен ни одна ни один корень не прорастает. То есть ни одна болезнь туда дальше, чем за 7 колен, не уходит. Все корни, начиная с 7 колен. И мы до седьмого колена дошли, и вот благодаря этому методу мы и вышли из этого, нашли путь выхода от болезней именно до седьмого колена. Это случай, такого еще не было в истории, исследования здоровья и лечения, методов лечения. Вот. Это одно. Дальше. Что еще? Здесь далее, дальше пришло еще и то, благодаря этому методу, что мы таким образом один человек, один человек может исцелить весь свой род. Весь свой род родителей, братьев, сестер и последующие поколения. На семь колен вперед. То есть это очень, на семь колен вперед он исцеляет. То есть понимаете, какая, какие рисунки? Это уникальная э, вещь. То есть когда вот я больше года занимаюсь этим э, методом, исследую его и применяю, и, и вот этот процесс к такому э, имеет такой результат согласитесь это тоже э, довольно э, это тоже революционно такого в истории не было чтобы можно было таким способом одним способом один человек из рода э, занявшись этим процессом может вот такое сотворить это э, дальше что еще э, этот э, метод дает в это вложены еще другие ресурсы. Ну, к примеру, активность иммунной системы становится настолько сильной, что человек не подвержен многим заболеваниям, связанным со слабой иммунной системой. То есть иммунный дефицит уходит. То есть человек, человек такого человека не настигнет, не спит, никакие другие. Э, э, иммунодефицитные болезни. Э, поэтому э, вот этот вот коронавирус тоже это, проходит мимо, он не замечает такого человека, он не, не может на него повлиять, потому что человек находится с, в мощном состоянии иммунной системы. И вот на сегодняшний день э, те около 400 человек, которые, мы, которые э, проходят э, курс, они практически... Ник никто из них не заболел э, этой болезнью. Даже э, есть у нас и врачи, которые э, проходят этот э, курс, и они. Даже э, есть э, иммунолог, который работает э, э, с такими больными, с э, больными коронавирусами. Она тоже чувствует себя прекрасно. То есть это все э, действительно работает. Но, кстати, могу привести пример. Одна наша э, э, участница этого иммунокурса э, заболела э, не коронавирусом, но заболела. А может быть, то есть еще диагноз не поставлен, но похожие симптомы. И меня спрашивают, мол, почему? Я узнаю, оказывается, она записалась, но не, не пошла в этот курс. Она не пошла в этот курс. Э, то есть записалась, сказала, объявила, что она да, что она участвует в этом курсе, но ну, по некогда, некогда, все некогда, ой, некогда. Я специально позвонил, говорю, немедленно, немедленно пройти этот курс, чтобы, чтобы, вот собираешься проводить диагноз, за двое суток, вот у тебя еще есть двое суток, быстренько пройди курс, чтобы... Потому что даже за такое короткое время если активировать, вот, э, пройти эту программу э, форсажем, когда здесь уже надо очень форсированно пройти, то диагноз явно будет хороший. Вот, э, такой, вот такой, путь, э, такой путь. То есть мы сейчас с вами выходим на другой уровень открытия ресурсов человека. Ресурсов здоровья, я имею в виду. Уже Генетика на уровне полевом, на уровне энергетических тел, на уровне тонких тел человека, то есть выходит за пределы физики, за пределы психики, за пределы тех известных методов. Вот в этом направлении мы идем. И я планирую в этом направлении дальше идти, разрабатывать эту систему. Здесь огромные ресурсы, потому что все остальные уже довольно активно используют, там и питание, и прочее, и разные формы практик многие используют, но вот выход за пределы всего, вот это, это произошло впервые. И я рад тому, что вот именно это произошло в нашей академии, то есть вот эти мои методы, мы сейчас в академии создали несколько курсов еще разработки еще, мы будем обучать людей тому, чтобы они вели эти иммунокурсы, потому что нуждающихся в усилении иммунной системы очень много. Посмотрите, сколько аллегриков, сколько других заболеваний связано с иммунной системой. Вот, огромное количество. Поэтому эта тема большая, и мы ей будем, продолжаем, продолжаем заниматься и будем, и будем заниматься. Вот. Мы также создали еще в поддержку иммунокурса. Иммунокурс он короткий, он всего 21 день. То есть для того, чтобы человек прошел регенерацию, его система произошла, прошла регенерацию и все состоялось, нужен вот 21 день. Курс легкий, простой, поэтому немного растянутый на 21 день, чтобы действительно прошел процесс регенерации. И мы к нему в догонку разработали еще один поддерживающий, пройдя который, человек уже гарантированно выйдет за пределы всех тех э, систем, которые направлены на, на его здоровье. Систем, я имею в виду, разрушающих его здоровье. Это много этих направлений, которые разрушают здоровье человека. Это, как я уже говорил, и питание, и прочее, прочее, и эмоции, и так далее, и так далее. Так вот. Мы создали курс 90 шагов здоровья, не курс, а марафон, потому что по сути это марафон, 90 дней надо каждый день что-то делать. Но э, учитывая э, мои, э, мое стремление всегда делать э, максимально простым, легким, доступным, я все это упростил до нескольких минут в день, то есть и практика очень простая каждый день я даю какое-то наставление какую-то практику какое-то осознание, которое в конце концов постепенно шаг за шагом формирует вот это вот мировоззрение здоровья в котором все каждый элемент расставлен вся картина здоровья выстроена и ты уже не попадаешь ни в какие другие э, проблемы вот этот марафон здоровья уже идет первый месяц прошел э, сейчас вот э, э, у нас вчера в общем, мы включились в еще один, и следующий, следующий поток. Так мы будем каждый месяц будем запускать по такому марафону. Вот про первые, которые пошли, они прошли уже первый месяц. Удивительно, уникальные результаты. Там и похудение, там и прочее, там и легкости, радости. Ну, много-много Уход каких-то психических расстройств такого легкой фор форме и так далее. То есть пошел процесс очень э, глубокий, интересный, полезный, э, и я с радостью об этом могу говорить. Кто желает, может зайти э, ко мне на сайт и увидеть, э, увидеть отзывы и реальных людей, которые сейчас идут вот в этом. Марафоне прошли первый месяц, пошли во второй, и вот сейчас запускается второй уже поток. В августе начнется третий с 1 августа. Ну и так далее. Так и будем идти, запуская шаг за шагом все новых новых людей, потому что прирастает интерес к этому процессу. 90 дней. За 90 дней происходит многократная регенерация всех органов и систем на основе вот самых новейших методов самого новейшего мировоззрения, в котором включено все. И питание, и прочее, прочее. То есть физические упражнения, ну, большая часть направлена на энергетическое управление, упражнения и на формирование э, мировоззрения здоровья. Мировоззрение здоровья, в котором все четко разложено, и ты каждый момент жизни знаешь, что тебе есть, что не есть, э, что делать, что не делать, чем заниматься, чем, чем не заниматься. То есть ты четко ведешь свой организм в направление здоровья, молодости и активной жизненной позиции. Ну вот э, улыбаюсь, потому что вот я своим примером, я думаю, что э, он показательный, я э, в 70 лет сейчас имею здоровье гораздо лучше, чем имел в 30 лет. Потому что в 30 лет я реально угрожал свое здоровье. И имел огромнейший букет проблем. В 40 лет я чуть не ушел из жизни. Но сейчас это уже все позади, и я могу об этом говорить легко и просто. Все оказывается в руках человека. Не будешь лениться, есть сейчас инструменты, позволяющие легко решить любые вопросы. В том числе это полезно и тем, и особенно полезно тем, кто желает уже избавиться от какой-то имеющейся проблемы или нескольких проблем в организме. Потому что, как правило, человек имеет не одну проблему. Даже в очень серьезной форме тоже. Вот у меня сегодня была консультация с одной женщиной, которая в на курсе идет. У нее онкологическое заболевание серьезное. И вот мы видим, как в ней этот процесс улучшает ее состояние, это непростой процесс, выход из этой ситуации, но тем не менее он, она использует медицинские э, методы лечения, но вот это, эта часть э, значительно облегчает э, выход из болезни, ускоряет, э, делает сам процесс более легким, ненагрузочным э, болезнь, э, излечение этой болезни, а потому что она запустила себя уже очень далеко, и вот то есть мы и таких наблюдаем, и такие у нас есть, и по возрасту тоже. Ведь, как правило, с возрастом количество болезней накапливается, и причем лавинообразно накапливается. А мы, в общем-то, постарались и для людей в возрасте создать вот этот курс, который позволяет им и в более взрослом состоянии решать вопросы здоровья легко. Легко, друзья. Вот это… Очень важно, легко и просто, без серьезных осложнений, без серьезных вложений в этот в процесс здоровления. То что, то, что мы предлагаем, и какой результат имеет человек, за, за копеечные буквально цены, согласитесь, это люди больше месяца на лекарства, просто даже на профилактические лекарства тратят. Вот. Так что э, болезни можно э, уже и болезни можно лечить, но лучше, конечно, их предупреждать. Но даже э, тот, кто зашел уже в болезнь, находится в болезни, в любом случае эти процессы облегчат выход из этой. Облегчат. Значительно облегчат. Это гарантированно. Вылечить, не вылечить другой вопрос. Это зависит от самого человека. Вот как то женщина э, зашла в курс, но не стала продолжать. Это другой вопрос. Но если человек активно включается и что-то делает, гарантированно будет улучшение. Гарантированно. До конца или нет, я говорю, зависит от многого. Насколько глубоко э, проблема там, и так далее. Ну, то есть, это уже тема отдельная, это, э, индивидуально Но это, тем не менее, этот процесс э, действительно... еще важен этот э, вот этот иммунокурс, в частности, и три месяца вот, э, марафона. Важно для людей, которые готовятся, обратите внимание, я сказал не женщин, а людей, которые готовятся к приходу ребенка. Потому что здоровье отца, так же важно, как и матери, как бы мы ни говорили, не только мать формирует здоровье ребенка, но и отец. Так вот, если кто-то из родителей, а лучше если оба они, пройдут вот этот иммунокурс, этот всего 21 день, а лучше, если еще к этому добавят марафон 90 дней, все супер. Гарантированно будет здоровый ребенок. Понимаете? Гарантированно будет здоровый ребенок. Потому что огромная проблема сегодняшней, сегодняшнего времени это большое количество детей, которые рождаются с какими-то родовыми проблемами, идущими из рода, с генетическими проблемами. А мы это как раз и решаем. Поэтому тот, кто собирается иметь детей желательно пройти это даже а кто имеет как я уже говорил пройдя это он э, исцеляет из своих э, детей даже здесь у детей благодаря э, вот этим методам э, даже если они имеют какие-то проблемы тоже облегчение будет разная степень опять же это все очень индивидуально э, Здесь нет, если уж большие, глубокие э, изменения в теле человека, то это труднее, но тем не менее облегчение гарантированно будет. Насколько? Это уже вопрос другой. Ну вот так, друзья. Вот я коротко обозначил нашу, э, нашу тему, тему мировоззрения, здоровья и э, те ресурсы, которые мы имеем для того, чтобы это здоровье у нас было дело в том что эти два курса они настолько простые что их можно запускать параллельно мы уже это увидели параллельно некоторые ведут и процесс идет очень хороший то что один поддерживает другой один метод поддерживает другой они в целом усиливают и они очень простые но согласитесь 15 минут Утром сделать кое-какие упражнения, согласитесь, это легко, найти эти 15 минут, даже 12, ну и так далее. То есть поэтому, а, а это вот по, я, это я имею в виду по 90 шагам к здоровью, по марафону. И так каждый день, несколько минут в день, несколько минут в день, но каждый день, вот в соответствии с теми моими рекомендациями, вы получаете такой процесс, согласитесь. Это не помешает вам жить, не помешает вам любить, не помешает вам общаться с родственниками, с детьми, праздновать и так далее и так далее, и не помешает вам учиться другому процессу, а именно вот курс иммунокурс, генетическое здоровье. Здесь тоже довольно легкий процесс, потому что раз в 2-3 дня вы получаете задание, его выполняете в течение часа максимум там, ну если уж сильно так на два раза пройти, то полтора часа. Вот. И все. И вы дальше проживаете это. Просто живете своей обычной жизнью. И утром, там, вечером вы делаете еще двух-трехминутные упражнения. Но согласитесь, это тоже нагрузка небольшая. Поэтому, в принципе, эти два курса совместимы, совместимы со всем, что есть у вас. Вот. Это по поводу совместимости, по поводу участия. Кому рекомендуется, как, знаете, в любом случае, даже если человек находится в лежачем положении, гарантированно будут процессы исцеления лучше. Я это заявляю, потому что это уже проверено. То есть нет противопоказаний этому, этим курсам. Почему? То что... Они очень простые, легкие, энергетические. И зачастую даже не нужно, не имея возможности двигаться или полноценно двигаться, выполнять какие-то э, сложные упражнения, вы легко, вот в этом э, марафоне, в частности, и вы на курсе, вы легко это делаете, вам не нужно нагружать свой на, на, на, организм. Нет нагруз, дополнительных нагрузок на организм. Наоборот, идет процесс. Исцеление – процесс оздоровления. Благодарю. Благодарю вас, Антон Александрович. Но ну, Мы можем приступить к консультации. Мы сегодня э, отвечаем на вопрос, насколько раскрыты ваши ресурсы здоровья. И э, у нас есть три участника, которые заказали дополнительный ответ, более широкий. И я зачитываю. Кристина Богданкевич, город Красноярск, 33 года. Насколько раскрыты ваши ресурсы здоровья? Что поможет вам укрепить здоровье? Ну, это она обращается к себе, на вы или ко мне? Я не понял. Ну, это вопрос, на который мы отвечаем для данного участника. Насколько раскрыты ее ресурсы здоровья и что поможет ей укрепить здоровье? Благодарю. Понятно. Я думал, это она так о себе пишет. Но, в принципе, я принимаю такое. Когда человек так себя уважает, это тоже хорошо. Ресурсы здоровья у каждого человека огромные. Вот. Но раскрыты, если говорить в среднем, как раз, температура по больнице, в среднем у нас в России, в России, ну я думаю, эта цифра похожа и для других стран, то что есть участники из других стран, сейчас нас смотрят. Так вот, в среднем это ресурс здоровья используется Менее, чем на 10% процентов у людей э, в среднем. Мало того, это даже, я бы сказал, еще не вся. А где-то э, в среднем на 3-4%. 3-4% на 3-4% человек использует свои, свои ресурсы здоровья. Но согласитесь, это немыслимо. А он хочет быть счастливым, радостным, везде ездить, везде успевать и не попадать на больничную кольку. Но извините меня. Живя на 3-4%, вероятность такого, такой жизни небольшая. Придется все-таки пострадать. И, и страдают, и страдают, и рано умирают. Поэтому вот прыгаем, начинаем движение отсюда, от печки. А печка такая 3-4%. Так, секунду, по-моему, у меня компьютер. Включу сейчас. Извините. Кушать захотел, компьютер. Да, Хорошо, прошу прощения. Было много до этого встреч, поэтому как-то я упустил момент. Итак, вот от этого мы идем. 3-4% это средний показатель использования ресурсов. Что у нас есть у Кристины? Что у нас есть на сегодняшний день? Все, вся информация на сегодняшний день, друзья. Потому что завтра вы вот сейчас прослушали, что-то осознали, какой-то процесс пошел внутренний, и завтра уже может быть другая цифра. Но сегодня именно так. Именно так может вы утром хорошо и ночью хорошую провели э, время хорошо провели с любовью с радостью и доброе вот вас может измениться показатель а у Кристины на сегодняшний день ресурсы ее здоровья открыт открыт так сейчас настроюсь на первый надо немножко настроиться Ресурс здоровья используется где-то на 40 с лишним процентов. 40 с лишним процентов. Ну, согласитесь, это в 10 раз больше от, того ж, от той средней величины. Это хороший показатель. Но Кристина, я смотрю, она занимается собой. Она многое что прошла. Она у нас прошла э в академии какие-то. Поэтому не удивляюсь такому показателю. Не удивляюсь. Это хороший показатель. Дай Бог... Каждому такой иметь показатель раскрытие ресурсов. Но с другой стороны, это всего где-то меньше половины от того, что можно еще. И вот я так понял, второй вопрос у нее: как вы можете добиться еще более высокого результата? Имеется в виду такой, наверное, вопрос: более высокий результат, более высокий результат. более высокий результат. Сейчас вот где-то уже труднее задача, но сейчас постараюсь найти ответ. Так. знаете все-таки у вас но ну вот я назову три причины которые немного тормозят и могут значительно убрав которые вы можете значительно повысить свое здоровье первая причина неожиданно но тем не менее она такая это вам нужно сменить место жительства что и как это отдельная тема но это так второе а второе ⁇ это связано с отношениями с мужчинами. Что-то здесь э, у вас или не понято, или не прожито, или не неосознанно. Но что-то здесь есть, э, какая-то проблемка, которая вот, мешает вашему здоровью быть максимальным. Э, не знаю, возможно, э, неумение проявлять любовь. Кстати, но это я так говорю. Это просто наброски экспромт не, не, это не, не, не есть точно но то, что связано с мужчинами вот это точно и третье, тоже есть что-то еще и с родом нерешенное вот, но это в, в меньшей степени вот, но вот три причины <тил> e <-mail> благодарю благодарю вас, Александрович а, следующая у нас участие салтанат Казгалиева 32 года Казахстан Атырау Город, у нее также насколько раскрыты ресурсы здоровья, и что поможет укрепить здоровье? Благодарю так. А, ваш ресурс раскрыт. Ваш ресурс здоровья раскрыт где-то на 5%. Вот. Но это от, надо отнести вот, чуть выше среднего, чем э, у всех. Чуть-чуть на 1%. Это немного, но чувствуется, потенциал есть. И, э, Светлана, также ответ надо и понять причины, да? Да, надо открыть. Продолжение mm следует. -hmm. Что-то есть еще сейчас, не могу понять. Так, сейчас, сейчас, друзья, извините, задерживаю, наверное, вам тишину слушать как-то не очень, но вопрос очень интересный. Вопрос очень интересный. Угу. Тоже необычный ответ. Угу. Смотрите, а третья причина, третья, записывайте. Третья причина, это есть э, нерешенные вопросы с родом. Вторая причина, это... Э, вторая по значимости, вот я говорю, третья, потом вторая, это то, что э, вот, э, проявление женских качеств, проявление женских качеств. То есть здесь вам нужно женские качества, обратить на них внимание, а вы знаете, что их более двухсот, то есть нужно ими заняться и там где-то ваш ресурс, очень мощный ресурс, который откроется. Вот. А вот первая причина, Первая причина. Неожиданно, но теперь я понимаю, что это вполне закономерно. То есть у вас большой потенциал, и вам нужно реализовать свое предназначение. Если вы не реализуете свое предназначение, то вас замучают болезни. То есть мир будет вам всячески подсказывать, что нужно, нужно идти и реализовывать то, с чем вы пришли в эту жизнь. Вот так вот, друзья. Но вы сами знаете, что болезни часто подсказывают человеку, что он неправильно живет, не туда идет, и так далее. Я сам прошел это, я сам чуть не ушел из-за того, что неправильно жил, пока не нашел свой путь. Как только нашел свой путь, я стал э, здоровым. Поэтому это тоже важный момент. И вот он здесь, э, э, как раз в этом случае, звучит. Э, я думаю, что вам желательно бы пройти э, наш э, курс э, гармоничное развитие личности с тем, чтобы сформировать э, себя настолько, чтобы раскрыть свой ресурс и узнать свое предназначение. Потому что это очень большая серьезная работа, здесь каким-то разовым отдельным э, фрагментом не получится. Но на пути к этому можно использовать и очистить родовые проблемы, прочее, все это, здоровье укрепить, все это поможет. Все это будет помогать, но главное у вас – это выстроить вообще э, картину жизни другую. Картину жизни другую. Вот так. Благодарю. Благодарю, Анатолий Александрович, за такой обширный ответ. И у нас тоже еще две участницы с большим ответом. Наталья Волкова, город Нижний Новгород, 45 лет. Насколько раскрыты ресурсы здоровья, что поможет укрепить здоровье? Благодарю, а, Наталья у вас э, раскрыт где-то на э, ближе к десяти процентам. Раскрыт. Вы занимаетесь, чувствуете собой, но недостаточно. Недостаточно. Что является тормозом? Тормозом является следующее. Вы у себя главным тормозом. Вас я прям один вижу, э, остальные, то есть он главный у вас. Вы не чувствуете себя на первом месте в своей жизни. Вы готовы для всех, но не для себя. вашей системе ценностей вы сами не на первом месте. Я с таким, кстати, встречался, с такими случаями человек, не поставив себя на первое место, то есть не, полу, не выстроив мировоззрение, а мировоззрение определяет судьбу, это, это подзаголовок моей первой книги «Живые мысли», вот. он тем самым выводит себя за, за набоченную жизнь. Так вот, вы, э, на мой взгляд, вы э, у вас или мама впереди, или, ну, в общем, ну, в общем, э, может быть, муж, а может то и другое, но не вы у вас на первом месте. А это должно быть обязательно. Иначе, ну, как вы будете, какое вы будете иметь здоровье, если вы в жизни не на первом месте? О чем речь? Так быть не может. Благодарю. Благодарю, Антон Александрович. И следующая участница. сильный Ири... шум. Сильный шум, а то у меня там дождь идет, можно одно закрыть? Хорошо Это включился а... Дмитрий, наш тоже специалист по технической нашей готовности. Слушаем дальше. А, следующая участница Ирина Бахарева, 53 года, город Кингисепп, Ленинградская область. Также у нее ответ на вопрос, насколько раскрыты ресурсы и что поможет укрепить здоровье. Вообще интересные, правда, у нас вопросы задают, то есть личности интересные. Через них, видите, открываем такие вот глубины. Итак, так. А. А. на сегодняшний день ресурс здоровья где-то раскрыт на 20%. 20%. Чувствуется, занимается женщина. Серьезно. Что тормозит? Предназначение первое. Предназначение первое. Очень важно определить предназначение. Пора уже, уже большенькая, уже взрослая. Пора определить свое истинное предназначение, с которым пришли в эту жизнь. И решить эту задачу. Потому что каждый пришел с каким-то набором предназначений, целым комплексом предназначений. Если он их, то может, ну, могут быть возникать проблемы, подсказки, а потом, когда видит уже, душа видит, что человек так и не отвлекается, дальше уже начинается. Подсказки более серьезные, потом в плодух. Найдите свой путь, и все состоится. Благодарю. Благодарю, Антон Александрович. И мы переходим к участникам встречи. И мы начинаем с самого первого комментария, который был оставлен. Насколько раскрыты ресурсы здоровья? Юлия Макарова Ионова, город Ульяновск, тридцать три года. Юлия, на 40% процентов раскрыт. Хороший показатель. Много вкладываете в себя. Вот. Да, на 40% процентов раскрыт. Благодарю. Благодарю. Следующая участница Валерия Бабицына. Город Тюмень. 37 семь лет. Ну, из уважения к женщине, свои полпроцента добавляю, получается 5%. Пора заняться. Благодарю, Александрович. Что-что? Благодарю, Антон Александрович. За, за то, что полпроцента добавил? От всех женщин. Следующая участница Марина Лекчилина, город Санкт-Петербург, 58 лет. Добавляй, не добавляй, 5% 5% Друзья мои Благодарю, Александрович Спасибо а, Левданская Елена, 34 года. город Секунь, Оксай, да, Ростов... пожалуйста, Светлана. Просто мысль пришла, Конечно. мысль пришла, что вот, я использую свой ресурс здоровья, впервые я делюсь, вот, сам никогда не ставил так вопрос, но вот сейчас мне самому пришла информация, мол, ты сам-то что. Так вот, мой ресурс, я использую свой ресурс, Здоровье где-то на 70%. Это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, у меня есть еще запас. <смех> еще 30%. Вот это. Да. Теперь понял. Благодарю. Благодарю вас за то, что вы меня сподвигли и самому узнать этот э, процент. Идем дальше. Благодарю, Антон Александрович. Левданская Елена, тридцать четыре года, город Ксай, Ростовская область. Тридцать процентов. Тридцать процентов. Да, тридцать. Благодарю. Следующая участница Татьяна Харькова, город Омск, шестьдесят три года четыре процента. Благодарю, Антон Александрович. Остапец Яна двадцать девять лет. Город Фастов, Украина. В комментарии она прошла курс «Генетическое здоровье» и спрашивают про свою активность тимуса. Я говорил, что было 7%. Вы знаете, я сразу увидел, сразу увидел что, что эта женщина что-то совершила необычное, потому что сразу мне пошла информация, я даже не поверил, начал проверять, а здесь ты говоришь, что она прошла. Теперь понятно, почему у нее такой хороший показатель. У нее ресурс на сегодняшний день раскрыт на 60%. На 60%. Очень хорошо. А активность тимуса, активность тимуса, но ну, активность тимуса а было сколько? Сейчас уже сейчас до уже. прохождения было 7%. Ну, да. Сейчас у нее активность тимуса практически 85%. Супер. Поздравляю, благодарю. Хороший ресурс. Поздравляем Яна с таким хорошим результатом. И следующая участница у нас э, Ашвинчук Татьяна, 40 лет. Э, город, к сожалению, не указал. А, город Новосибирск, вот пиши в комментариях. Три процента. Но вот смотрите, эти цифры они ваши личные. Сравнивать с другими можно только относительно, потому что у каждого своя шкала, но тем не менее сравнение тоже помогает иногда понять некоторые вещи. То есть и вы заодно смотрите, если вы сейчас живете, вы еще живы, еще что можете и что-то делаете, и это всего 3% от ваших возможностей. Представьте, что вообще вы можете, как вы можете жить и какое иметь здоровье. И как долго можете жить, и как активно можете жить. Представляете, друзья, вот ну просто задумайтесь, эти цифры же мы для чего даем-то? Чтобы вы могли задуматься о своем, в частности, вот сейчас о своем здоровье и открывать эти ресурсы, заняться этим серьезно. 3% и 30% это уже, согласитесь больше, а если 60, это вообще супер. Идем дальше. Благодарю, Светлана Кисель, город Челябинск пятьдесят лет, Светлана это тридцать пять процентов. Наверное, Челябинск помогает. <свят> Своей колодец. Да, и, и, и у Светланы муж на генетическом здоровье. Сейчас тоже а. идут родственники, и вот они. А, понят, и понятно. И Светлана Яс. тоже. То есть он помогает ей, да. Он ей ее тимус активировал, убрал проблемы, да. Супер. Да. Тогда понятно. А я думал, действительно, челябинские заводы помогают. И они тоже помогают. Благодарю Александрович. Следующая участница Наталья Казак, Рящук, 35 лет, город Севастополь. Где-то около 10 процентов. Благодарю. Следующая участница Наталья Левенцова, 44 года, Москва. В данный момент в Сочи находится. Сочи, конечно, здоровый город, курорт, поэтому у вас 4%. Благодарю. Есть простор для развития. Да, <свят> в таком городе, конечно, надо есть возможность, ресурс здоровья использовать больше. Да. Следующая участница Светлана Питкович, 48 лет, город Орск. 5 процентов. Светлана, Благодарю. надо завершать уже нам. Ну. Да, примерно около 10 человек осталось. Андрей Александрович, сколько мы сможем? Может быть чуть больше. Сколько? Сколько Нет, еще я сможем я посмотреть? Прошу прощения, друзья, я не могу все-таки это... Ну, это не просто семечки щелкать. Скажем так, давайте трех человек еще. Да, благодарю вас, Анатолий Александрович. Тогда ну вот, следующее читаю Алексеева Светлана, 49 лет, поселок Брейси, Чувашия. Минимальный на сегодня 2,5%. Благодарю, Анатолий Александрович. Малюгина Любовь, 64 года, Екатеринбург. Где-то 10%. Благодарю. И финальная на сегодня у нас участница – она задает вопрос Антон Александрович, как вы чувствуете, насколько раскрыт мой ресурс здоровья? Закончила первый месяц марафона 90 шагов. Ирина ä, Ирина Ямпольская, город Канны, 53 года. Ну, Ирина, еще ресурс ä, большой впереди. А на сегодня раскрыто 30%. Но уже что-то, уже подвижка идет. Рад, Ирина, что вы у нас присутствуете. Благодарю, Антон Александрович, за консультацию. И призываю всех писать свои осознания, отзывы, потому что сейчас среди всех, кто напишет обратную связь, по эфиру мы разыграем марафон. И это для вас тоже польза, потому что вы тоже, прописывая свое сознание, находите ответы для себя на свои вопросы в том числе. Благодарю, да. Александрович. Да, что-то хотел. Да. Я хотел сказать, поблагодарить Светлана, тебя, поблагодарить Дмитрия, поблагодарить вас, друзья, за этот вопрос. Я сегодня сам узнал <связано> свой ресурс. <связано> До новых встреч. Благодарю. До свидания.